наняли вора из отдела выдачи багажа. Сэм, Сэм Бринтон, небинарный 35-летний заместитель помощника госсекретаря по утилизации отработавшего топлива и отходов в управлении ядерной энергетики Министерства энергетики. Мы могли бы запустить рекламу моей подушки в перерывах между произнесением этой должности. «Попробуйте мои носки». Ему предъявлены новые обвинения в крупном воровстве после того, как он якобы украл чемодан в аэропорту Лас-Вегаса. Теперь, если мне не изменяет память, что случается редко, это было только на прошлой неделе, когда мы сказали вам, что Сэм был в отпуске со своей работы, и ее работы, за то, что похитил багаж другой женщины в Миннеаполисе. В том инциденте Сэм отрицал кражу, а позже признался, что это была ошибка, мы ее не покупали. Но, как правило, содержимое даст вам знать, если вы ошиблись с сумкой. Но в случае с Эмо он утверждал, что одежда принадлежала ему. Кроме того, Брентон никогда не проверял сумку перед полетом, что делает выход с сумкой очень напряженным. Это так верно, блестящий человек. Блестящий, высокий, великолепный мужчина. Согласно местным новостям Лас-Вегаса, неясно, когда произошло новое преступление. И хотя Белый дом Байдена, казалось, отказался от процесса проверки из-за небинарной межсекторальной привлекательности Сэма. Даже союзники в гей-сообществе подозреваются в предполагаемых преступных мошенничествах. Нация ЛКПТК сейчас задается вопросом, всегда ли возмутительная история Сэма была слишком хороша, чтобы быть правдой. Но если вы пропустили все красные флажки с Сэмом Бринтоном, я рекомендую вам никогда не пробовать Кринтон. Согласно статье, Сэм утверждал, что пережил конверсионную терапию, но в этой истории было больше дыр, чем рыболовных сетей Сэма. Пишет автор, красные флаги в отношении Принтона были ошеломляющими и очевидными. Является ли Сэм сказочным или законным выжившим после 12 лет, я не могу определенно сказать. Но мы не можем определенно сказать определенно. Но мы можем точно сказать, что Сэм увлекается извращенными щенячьими играми. Это когда вы возбуждаетесь, заставляя кого-то надеть кожаную собачью маску и выгуливая его на поводке. Это напомнило мне тот, что вы делаете в эти выходные. Тот, знаете, что сводит меня с ума в этой истории. Так это то, что мы должны притворяться, что не заметили ничего плохого, пока его не арестовали. О, а теперь мы уходим, у боже мой, что случилось? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет, Может быть, Трамп что-то заподозрил, когда сказал, мне нравятся люди, которые выглядят так, словно пришли с центрального кастинга на ту работу, на которую они должны были претендовать. Это не центральный кастинг, если только это не действительно странное шоу. Вся моя мысль по этому поводу, я думаю, вы попали прямо в точку, когда сказали, что по сути администрация Байдена использует свою карточку Бинга для... Назначение людей. Они постоянно нанимают неквалифицированных людей только для того, чтобы они могли заполнить эту карточку бинго-бинго. И, Грег, мы остаемся с сумкой в руках. Отличная работа. Спасибо вам, спасибо. Джо, это все ваше, если хотите. И последнее замечание по этому поводу. Вы сказали это в том прекрасном клипе, в котором появились этот потрясающий парень, Грег Гутфельд. Какой больной развратный индивидуум пойдет на гребаную выдачу багажа, если он не проверил сумку? Да. Вы можете избежать этого чудовищного 20-минутного ожидания, и вы знаете, что, встав перед этой пожилой леди с карточкой, чтобы попытаться украсть вашу сумку, вы ничего не видите. Извините, я загорелся, извините, извините. Все в порядке. Нет, вы абсолютно правы. А теперь уже второй раз. Он не может просто сказать, что это была ошибка. Это? Это не он это они. О, я подумал. Нет, я. Послушайте, мне жаль, но просто не пропустите пол. Просто скажите они. Об этом человеке много говорят. Да, но мне потребовался час, чтобы просмотреть эту чертову статью, потому что я спросил, кто там. Я здесь, чтобы помочь вам. Кто там? Я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы помочь вам. Здесь, чтобы помочь вам. Они идиоты. Вот как вы это делаете. Все в порядке. Повторяю, в прошлый раз, когда мы говорили об этом, я сказала вот что. Вы не совершаете преступлений. Вы, конечно же, не совершаете преступлений в аэропорту, где все смотрят на вас по видео. Но, видимо, вы настолько глупы, что делаете это не один раз. А защита говорит, я не знала, что это не моя ставка. Вы сделали это, потому что сняли этикетку и наклеили ее. Люди видели, как вы это тоже делали. Я не знаю, какая тут может быть защита. Возможно, придется поступить как Вайнона Райдер. У меня болезнь воровства. Или сделать это экологичным.... Скажите, послушайте, я сторонница сокращения, Я не собираюсь говорить, что я сторонник сокращения повторного использования переработки, как Тот Вуд. Я собираюсь сказать, что я сторонница сокращения повторного использования, переработки отходов. И то, что я делала, не было воровством. Это было просто принудительное повторное использование. Знаете, что я все равно не собираюсь ими пользоваться. Я учусь в школе Джордана Петерсона, Никто не заставляет меня употреблять местоимение. Так что? Но ваша точка зрения о том, что вы делаете это в очень контролируемой среде, больше связана с правами. Кого волнует, увидит ли меня кто-нибудь? Вот в чем дело. Если они увидят меня, значит я особенный. Это не имеет значения. Вот откуда я думаю все это. И я хочу спросить вас, Тайрус, потому что это очень похоже на восхождение Сэма, очень похоже на освобождение Гринера, не так ли? To, uh, Griner's release, right? Это похоже на то, что если бы мне пришлось подавать заявку на работу против Сэма Бринтона, я бы ее не получил, потому что я не поставил галочки. Если бы я был в российской тюрьме и Бринер была готова к этому, меня бы не выпустили раньше нее, потому что они все ставят галочки. Галочки имеют большее значение, чем характер. Мартин Лютер Кинг сказал не судить мужчин и женщин. Я уверен, что он имел в виду их и их тоже. Не по цвету их кожи, а по содержанию их характера. И это было целью движения за гражданские права. Это было так, чтобы независимо от того, как вы выглядели, с кем вы спали, о чем вы думали, если вы хороший человек, вас принимали и уважали. Мы больше так не поступаем. Мы пошли по пути, противоположному тому, где если вы установите достаточное количество флажков, содержание вашего персонажа не имеет значения. А кому это вредит? Это вредит группе, которую вы представляете. Конечно. Так что есть квалифицированные, небинарные, эти люди, которые могли бы выполнить эту работу, сделать это на высоком уровне. Есть геи и геи-женщины, которые могли бы выполнить эту работу на высоком уровне. Но они не получают такой возможности, потому что этот человек выглядел так, как надо, выглядел так, как надо. Что сторонникам добродетели, которые дали им эту работу, было все равно? Это был не первый раз, когда этот человек крал вещи. Это самонадеянность. Это такая наглость, что я пойду возьму сумку, сорву с нее название в аэропорту и выкатываюсь из нее, и это не второй раз. Это, наверное, сотый раз. Он делает это уже давно, и потому вы не можете передать им, что это мое. Я сторонник теории заговора, мои местоимения говорят вам об этом. Но все это восходит к одному и тому же. Мне все равно, как они одеваются, как они выглядят, он, она выглядит. У них отвратительный характер. Да, в этом проблема. Для меня это значит, что я буду называть вас как захочу, но если вы украдете у меня, я вызову полицию. Да, Джо, я не знаю, каким местоимением вы пользуетесь. Я буду в эти выходные, Грег. Yeah. Что теперь? Я вам вот что скажу, Грег, этот парень умеет плести пряжу, не так ли? Да. Возможно, именно поэтому Джо Байден нанял его, потому что, если послушать Джо Байдена, он водитель грузовика, которого воспитали пуэрториканцы. И у него рак молочной железы. Так что он отлично вписывается. Я хотел бы увидеть других претендентов, прежде чем судить. Может быть, в то время это было похоже на какого-нибудь руководителя Энран Махмуда, Ихманима Наджада и Хантера Байдена. Да, но я имею в виду, что если вы не хотите, чтобы вас проверяли, если вы не хотите, чтобы вас проверяло демократическое правительство, вы знаете небинарное, намеренно уродуйте себя ужасным выбором помады каждый раз. Вы заметили это? Ужасный выбор. Я стараюсь вообще не замечать этого, если быть честным с вами. Публикуйте свои фотографии во многих изломах. Вам не будет стыдно за излом, иначе вы можете обвинить каждого критика в трансфобии. У вас все получилось. Я подумываю о том, чтобы сделать это, когда дело дойдет до моего контракта. Меня смущает, когда женщина чрезмерно сексуальна, они называют ее самыми разными именами. Да. Но если мужчина переходит на это... Вы можете это сделать. По-женски или женственно и полностью таков, они относятся к нему как к герою. Верно. Просто на самом деле это не так. О чем вам это напоминает? Канадский учитель. Да, о боже.